Итак, сейчас мы обучимся проходить аккредитацию на электронных площадках. Суть аккредитации, что это такое? Вообще любой человек может указать при регистрации все, что угодно. Задача впоследствии площадки подтвердить, что все, что вы указали, является правдой, что вы действительно вы. И поэтому проходит аккредитация. При аккредитации вы должны документально подтвердить все ваши данные. То есть если вы... Сказали, что вы физлицо Иванов Иван Иванович, вы должны приложить скан паспорта Иванова Иван Ивановича и так далее, для ИП свои документы, для юрлица свои документы и прочее. Когда вы проходите аккредитацию и прикрепляете все документы для подтверждения, на что стоит обратить внимание? Первое, это формат документов. У площадок, как правило, прописывается, принимаем документы в формате pdf, jpeg и прочее. Ваш формат должен соответствовать тому, что ждет от вас электронная площадка. Второе. Вес документов. Площадки тоже пишут, что мы принимаем документы весом не более 2 мегабайт и прочее. Обратите внимание, чтобы все нормально прикрепилось. Следующий момент. Все документы должны быть читаемы, не должно быть серый скам на сером фоне. Никто не будет вчитываться. А что это значит? Если документ нечитаемый, регистрация вовремя не пройдется. Попросит заменить этот документ. Вы отправите новый скан документа. Пройдет от 3 до 5 дней в зависимости от площадки. А если у вас торги на носу, да, вы просто можете не успеть на торги. Поэтому сразу все делайте качественно. И в следующий момент, всегда предоставляйте больше информации, если не знаете, сколько нужно предоставить. Например, скан паспорта. Попросите скан паспорта. Не сказали сколько страниц. Не надо делать одну страницу или две. Сделайте от корки до корки. Чтобы не случилась той же ситуации, что какой-то страницы не хватило. И вам сказали, предоставьте теперь скан повторно. Вы предоставили. Прошло несколько дней. Время потеряли. Куда-то не успели. Поэтому в сухом остатке нужный формат, нужный размер. Все максимально читаемо. Максимальное количество страниц. А, кстати, о подводных камнях. Когда вы прошли аккредитацию, не на всех площадках это является тем, что вы сможете участвовать на торгах по банкротству. Иногда бывает следующее. Вы проходите аккредитацию для площадки, а для торгов по банкротству нужно проходить повторную аккредитацию. Как узнать, правильно вы все сделали или нет? Звоните на электронную площадку и говорите Я прошел аккредитацию, могу участвовать в аукционах по банкротству? Если говорят да, то все окей. Okay. Если говорят нет, пройдите дополнительную аккредитацию на раздел по банкротству спрашивайте, как это сделать, что прикрепить, и после того, как вы, вы все это выполнили, опять звоните и уточняйте. Теперь я могу участвовать? Если говорят да, то все окей. Ну все, теперь мы почти готовы участвовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. А, говорят, там еще колокольчик есть, тоже нажимайте.